В ванну с водой помещен вибратор, который создает волны. Поставим на пути волн плоскую пластину. За пластиной образуется область, куда не проникают волны, а перед пластиной попадающие на нее волны отражаются.